Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про проращивание черенков, а точнее, почему не стоит это делать слишком рано. На самом деле все огородники, не только виноградари, как только уже случается Новый год, январь, день становится чуть-чуть длиннее, и у нас уже ручки чешутся, что нибудь будут да прорастить. Да, такое есть. А тем более вы приобрели свои заветные черенки. И хочется, конечно, это сделать поскорее. А более того, кто-то думает, что вот чем раньше я их проращу, тем они сильнее вырастут. Я их потом в открытый грунт высажу уже большими. И таким образом сэкономлю себе время. То есть растение будет хорошо развиваться. И у меня к осени получится ну, гораздо что-то более крепкое, чем если я буду это делать позже. Но на самом деле все не совсем так. Вы, конечно, видите у меня баночку с черенками. И очень часто, когда что-то показываю, кто-нибудь в комментариях да напишет, так вы же это делаете. Я делаю экспериментальные партии для того, чтобы вам... Ну, показать определенные примеры. И к тому моменту, когда вы, например, начинаете проращивать, чтобы у вас уже был, скажем так, готовый материал, готовое руководство. И, и когда же следует начинать проращивать черенки винограда? В предыдущие годы мы начинали проращивание где-то в середине в 20-х числах февраля. Но честно вам скажу, что вот по длительному опыту даже эти числа... Слишком раннее. О чем как бы думает большинство из нас, занимаясь ранним проращиванием? Мы думаем, что вот у нас будет много времени, за это время растение хорошо разовьется, и когда мы его высадим в открытый грунт, оно уже будет большим, у него будет хорошо развитая корневая система, вера хорошо развита, и оно будет быстрее и сильнее расти. К сожалению, это не совсем так. И давайте с вами разберем все факторы. Значит, что у нас сейчас за окном? Во-первых, еще достаточно короткий световой день. И кроме того, солнечных дней еще слишком мало. В основном за окном такая вот серость. Серость, серость, серость, серость облачность. То есть света мало. Как только у нас черенок начинает прорастать Вот здесь хорошо видно, у него уже зеленые побеги начинают расти. Ему нужен свет. А света мало. Когда растению мало света, оно плохо развивается. Оно будет длинненькое, оно будет тоненькое, но ничего хорошего в этом нет. Конечно, вы можете мне сказать, так есть на это подсветка. А зачем? Это лишние энергозатраты. Абсолютно. Не нужны. Следующий момент. Мы в большинстве своем проращиваем, где черенки в квартирах, где работает отопление. Отопление у нас отключают где-то ближе к концу апреля, а в неблагоприятные годы, когда холодная весна, бывало, что и в начале мая. И с одной стороны отопление, это, конечно, очень здорово, очень классно, нам тепло и комфортно, но это сухой воздух в наших помещениях. Вот эта культура, она очень не любит вот этот самый сухой воздух. И что происходит? Ну вот 90% я думаю, что сталкивались с теми, кто, про... вот те, кто проращивал, когда на зеленых листочках начинают появляться пупырышки. Часто эти пупырышки путают с трипсой. Как только вот, где-то приходит там, март, может чуть больше, да, приблизительно по срокам начинают вот, листики, появляется, появляется такая штука, называется она Эдема. И все форумы пестрят тем, что ай я яй вот виноград заболел, что делать? Если листик вот такой пошел в крапинку, это никакая ни трипса и ни клещ, это физиологическое нарушение тоже из-за неправильного вводного режима. Называется аэдемом. Исправить этот лист, вот так он выглядит сверху, исправить эти листья мы не исправим, можем отрастить новые. Не повод для беспокойства просто следить за водным режимом и за тем, чтобы был достаточно влажный воздух. Конечно, можно ходить без конца, вырскать, можно пытаться создавать вот эти условия влажности, но опять же это сложно и это лишние ваши трудозатраты. Дальше, когда наши ченики пустили корешки, мы их высаживаем. В какую-то земельку да, Стаканчики у нас могут быть разные я, Это стаканчик не для винограда Но я покажу просто на его примере Вначале мы высадили Во влажную земельку Но постепенно Наш молодой саженец начинает развиваться Его надо поливать И вот здесь нас поджидает Самые большие неприятности Виноград Крайне не любит переувлажнение И как только мы чуть не угадали с поливом, буквально капельку. У него начинают загнивать корни вплоть до полной гибели. И вот мы только-только это все прорастили вроде бы все замечательно, и корешки у нас красивые, листочки у нас красивые. А потом раз, и все может погибнуть в один день. То есть поддерживать вот этот вот баланс воды крайне сложно пересушить плохо чуть-чуть перевлажнить тоже плохо. Следующий момент коробит лист коробить его может по-разному может коробить немножко может становиться куполом это признак для беспокойства это переувлажнение причем смотрите вот здесь например с этим саженцем я справилась здесь вот этот листик еще отреагировал а верхние уже нормальные. Вот смотрите на этом примере, вот э, листик тоже такой куполом, а вот у этого листика начинает сохнуть край. И вот это очень серьезный э, повод для беспокойства. Напомню, лист становится куполом от переувлажнения. И когда край листа начинает сохнуть, это явный знак о том, что начинаются забиваться корни. Срочно пересаживаем в более сухую землю. И объем самой земельки у нас тоже будет ограниченный. И ну, как-то очень хорошо и сильно развиваться растение там не сможет. Особенно, если мы вспомним два пункта, которые я вам угласила до этого. Сухой воздух, когда у нас крутит листик, и листик не может полноценно работать. И малое количество света. Тоже листик недополучает, ну и соответственно растение не может хорошо и полноценно развиваться. И вот мы думаем, что вот мы, например, в середине февраля, чуть-чуть позже посадили, примерно три недельки у нас видео уходит на укоренение, то есть фактически у нас марта, апреля, май, три месяца. Нам надо вот это все выхаживать на подоконничках. Это минимум. С учетом того, что у нас последние годы мая такой был не самый благоприятный, и мы высаживали в открытый грунт все уже к концу мая, то получается почти 4 месяца. И за это время вот этому растению на самом деле не очень хорошо. Потому что где-то в почве мы с влажностью не угадали. да? А тут вот все, что вокруг, тоже не очень хорошо. Оно начинает потреблять, вот здесь есть запасные питательные вещества. Оно потребляет их, да, оно растет. Но на самом деле не так хорошо, как могло бы. И мы не выигрываем это время. Более того, мы создаем себе очень большие проблемы в плане того, что за влажностью следить, что листик не покрутило, уследить. И еще в сухих в условиях сухого воздуха квартиры на молодых саженцах винограда может появиться аидиум это совершенно не означает что аидиумом были заражены черенки до этого и вам продали плохие черенки нет аидиум как и многие другие заболевания они вообще их споры могут быть везде и вокруг Они могут быть в почве они могут летать в воздухе то есть это все вокруг нас везде присутствует. Но когда у растения есть силы, как бы ему комфортно и благоприятно, то оно менее подвержено этим самым заболеваниям. А когда оно ослаблено вот тем же сухим воздухом, то вполне может вот этот сан этим развиться. Конечно, с ним бороться можно, но это квартира. И борьба эта ну, более сложная, чем, например, если бы это был а, открытый грунт. А поэтому, ну, вот исходя из всего того, что я вам рассказала, раннее проращивание нам создает больше проблем и никак не добавляет растению сил. Так что же в итоге делать, когда начинать проращивать? Ну, начинать проращивать следует позже. Вариант А, который мы, например, раньше для себя отметали, но попробовав в прошлом году, пришли к выводу, что это вариант замечательный. Мы ставим на укоренение где-то конец апреля, ставим в кельчеватор наши черенки. Через пару недель у нас появляются корешки, и мы высаживаем с корешками черенки прямо в школку, в открытый грунт замечательно, но ну, ну, единственное, что, конечно, надо следить за погодой, чтобы уже не было возвратных заморозков. В, таку, в таких условиях все замечательно растет, ничего молодым растениям не мешает э, в развитии, и они ничуть не отстают от тех, которые мы прорастили дома за несколько месяцев до этого, и потом высадили э, в открытый грунт. Конечно, вы можете сказать, а так вот, а там же земля, еще будет холодно. А что мешает на землю перед, за пару недель до посадки положить кусочек черной пленки, чтобы она лучше прогрелась? Ну, на самом деле это очень легко сделать. А либо второй вариант, мы можем делать это в начале апреля. Опять же, плюс-минус три недельки у нас уходит на укоренение. Тогда точно так же мы высаживаем, например, в стаканчике, но вот эти молодые уже саженцы, они не несколько месяцев мучаются в этих стаканчиках, а остается где-то месяц до высадки в открытый грунт. И этого вполне достаточно, при этом у нас уже в апреле и длинный световой день, уже растению проще, оно меньше по времени будет находиться вот в этой земельке. Соответственно, у нас меньше шансов перелить и перевлажнить. Ну и, в общем-то, мы не проиграем во времени абсолютно. Потому что растению условия для него лучше, условия для него более комфортные, и страдать оно будет гораздо меньше. Но ну, а что же делать тем, кто уже поставил на проращивание, кто поспешил? Ну поставили, поставили, уже ж назад не вернете. Вы знаете, какие опасности вас могут подстерегать, поэтому постарайтесь по возможности просто их избежать. Следите за влажностью в помещении. При необходимости сделайте какую-то небольшую подсветочку. Следите за влажностью почвы, чтобы не переувлажнить все-таки быть оптимистами и ориентироваться на то что ваши саженцы будут хорошо расти но на будущее я говорю что раньше мы тоже проращивали в середине февраля но в итоге пришли к тому что проращивают лучше позже от этого результат будет